Друзья, всем привет! Сегодня у нас полезная вещица из бруска 30 на 40. У меня ушло около 4 метров этого материала. В основном будут пильные работы. Делать их буду с помощью торцовки. Не зря же я даже специальный верстак делал. Размеры и чертеж готового изделия я оставлю в описании. Торцовка сильно упрощает процесс, так как некоторые детали надо резать под углом 5 градусов. А делать эти углы вручную сложновато, но вполне реально. Я же нарезаю все по размерам, которые я выписал на листок. После того, как я все нарезал, скрепляю для наглядности заготовки между собой струбцинами и делаю пометки в местах будущего соединения. Далее в местах соединений я делаю отверстия на 8 мм. Для удобства пользуюсь спецприспособой для этих работ. Стоит копейки рублей 300, опять-таки можно и без нее, но с ней просто быстрее, хотя точности особой нет. Задача сделать отверстие в местах разметки, чтобы потом посадить ее на шканты. Еще раз примеряю. Все отлично. Теперь склеиваю заготовки между собой и прижимаю струбцинами. После высыхания клея снимаю струбцины. Таких заготовок должно получиться две. Дополнительно фиксирую, на мой взгляд, слабые места мебельными конферматами. Далее размечаю и отпиливаю два прямоугольника из фанеры 12 мм. А теперь соединяю детали между собой, используя заготовленные бруски. Соединяю конферматами с предварительным сверлением и изенкованием. Для конферматов толщиной 6,3 мм использую 5-мм сверло и изенкую отверстие обычным ступенчатым сверлом, доходя до 8 мм. Продаются специальные сверла для конферматов, но у меня такого не нашлось. На одной из фанерок делаю разметки по углам, нужно вырезать небольшие квадратики. Теперь устанавливаю фанерку на свое место и делаю разметку для будущих саморезов, чтобы было ровнее. То же делаю со второй фанеркой, а затем скручиваю. Для удобства переноса делаю посередине прямоугольное отверстие лобзиком. Затем зачищаю наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев. Далее шлифую все шлифмашинкой. Готово! Получился вот такой табурет стремянка. Делал ребенку, чтобы смогла доставать, куда еще не достает. Но конструкция получилась довольно прочной, я тоже спокойно пользуюсь. Весит изделие всего 3 килограмма, а себестоимость 4 метра бруска и два остатка фанерки, плюс саморезы и клей, это около 200-250 рублей и пару часов свободного вечернего времени. Думаю сделать еще таких пару штук. На маркетплейсах такие продаются от 1500 рублей и выше. Друзья, надеюсь, самоделка и видео вам понравились, и если это так, то ставьте лайки и пишите комменты, стали бы вы делать такой табурет. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всех с наступающим новым годом, всем удачи и всем пока!